Дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео я вам расскажу о проекте Проектик новенький Необычный, конечно, у нас тут все выглядит Все у нас коротко описано Но, тем не менее, проект развивается И есть них средства на развитие я не знаю, почему они так решили сделать Настолько урезанный сайт Но, тем не менее, проект называется Money Coin. В общем, что у нас, как видите, пишет. Здесь у нас ну, сокращено SoftCoin это надежные деньги и денежное хранилище. В общем, то же самое, как деньги, только тяжелее. Которые физически не рушатся. То есть, точно так, так же, как и биткоин, это как золото. Они решили сделать монету что-то поинтереснее, подороже самого биткоина, я так понимаю. В общем, у нас здесь получается, работает, для работы нужен MetaMask с поддержкой э, в браузере веб-3. Ну, короче, обычный Vitamask. В принципе, запустились, ничего сложного в этом у нас нет. Э, что у нас также есть? Azerscan, э -э, Discord, да, Bitcoin Talk, Twitter. Э, всегда заходите в Discord, чтобы быть в курсе новостей, чтобы вы понимали, что вообще происходит и тому подобное. А, темка на Bitcoin Talk. У нас анонс был 6 марта 2019 года. Также пишут обоснования, изучили они экономисты всю эту систему, проанализировали, как это все должно вообще работать. Все будет 21 миллион монет. Это у нас все построено на ERC-20. То есть точно так же, как и эфир, как и у эфира блок идет, точно так же блок падает и у самой монеты. То есть, как видите, да, потребуется 122 года, чтобы полностью все монеты были отманены. Ну, это, конечно, такие даты, на которые загадывать невозможно. Но, тем не менее, за сутки, за, точнее, за, сутки, за 320 часов может максимум генерироваться 320 монет софткоин. По теперешним оценкам, в настоящее время стоимость добычи одного софткоин при цене 2 гуэй, то есть составляет 10 центов. В принципе, как бы это неплохо. Но что я могу сказать. Хотелось бы, конечно, получше, чтобы цена была побольше, но поактуальнее. Вроде бы неплохая цена, но все равно маловато. А, что у нас? Что нужно для добычи а, и быстрому старту? Это Metamask Chrome, для Chrome браузера либо Brave браузер. Настроить свой Metamask кошелек. Необходимый эфир на данном кошельке. Просто вы потом попадаете, вы можете проверить коды все, контракты проверить, что все настроено и все четко у нас честно работает. Просто потом заходите через Metamask, покупаете и в принципе у вас уже начинается добыча. Как видите, да, 80% ставок находилось в руках, то есть 1% у холдеров, чтобы это все как все было получаться в обороте, постоянно двигалось. Пойдем можем посмотреть а, номер контракта. Кому интересно, может его детально изучить. А, также у нас на Твиттере постоянно закидывает новенькие новости. Твиттер тоже свежий, начинает набирать популярность, но, тем не менее, можно полезные новости отсюда увидеть и полезную информацию получить. Проект, конечно, немного как бы скрытый, хотя по более информации о данном проекте. Но, тем не менее, он запустился. На порт Дельта уже имеется. То есть, с э, да, э, вам надо будет просто запустить кошелек, э, заиметь данные монеты, то есть, приобрести. И потом, я не знаю, я лично бы это все оставил на холд. Проект, конечно, неоднозначный, но бабки у них есть, и как-то не, непонятно двигается с данным проектом. Тем не менее, можно будет просто взять монеты и поставить их на холд. Я не знаю, что у них дальше, конечно, выстрелит в планах. В Дискорд, конечно, будем за новостями следить, как у них там дорожная карта обновится, появится. Но, тем не менее, проект должен, в принципе, выстрелить. И должен хороший дать иксы. Так, ну что, на этом, как бы, будем заканчивать. Пишите в комментариях, что вы думаете вообще по данному проекту. Сколько стоит, допустим, в него инвестировать. Также поддержите видео лайком, подпиской на канал. Ну а на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.